В отношении с деньгами можно использовать и специальные аффирмации, которые привлекают деньги. Эти аффирмации, они простые, и их можно повторять. Но, уважаемые друзья, здесь важно не то, что я хочу иметь столько-то денег, или там и к такому-то числу мне надо такая-то сумма. Нет. И это повторять и повторять, повторять. Друзья, вот надо создавать аффирмации, которые в целом отражают ваше состояние богатого человека. Вы э, должны утверждать в себе те качества, которые присущи богатому человеку. А богатый человек – не жадный человек. Поэтому, если у вас есть жадность, то вы своими аффирмациями избавляетесь от этого, что вы щедрый человек. Вот, например, вы щедрый. Вот аффирмация на щедрость – «Я дарю людям радость, счастье, я могу дарить людям и деньги». То есть вот такой, вот такой настрой – он на щедрость. Это уже убирает жадность у человека. Убрав жадность, вы убираете какой-то один из тормозов, который мешает деньгам прийти. Но здесь встает второй вопрос. Они могут прийти, человек может притянуть их в ущерб там, здоровью, еще чему-то. Еще и такой момент, который связан с тем, что деньги и энергия, как любая энергия, она любит движение. Деньги тоже любят движение. Они не любят лежать в кубышке. Когда идут к человеку, они идут с большей радостью к тому, когда человек знает, что он будет с ними делать, когда они видят, что деньги направлены в какие-то добрые дела и добрые поступки, и на все доброе. В этом случае деньги идут с большим удовольствием и приходят в большем количестве. То есть вот такое более глубокое понимание, денег, оно уже само по себе обеспечивает вам достаточно хороший финансовый комфорт. И здесь мы подойдем к самому, наверное, важной части вот в этом вопросе. Деньги очень любят э, идти к человеку, который любит себя. Не эгоист, а именно в хорошем смысле любит себя, уважает себя, ценит себя, достоинство свое осознает и повышает. То есть человек более высокого достоинства, он понимает себя более как большую ценность, и эта ценность ему обеспечивается с помощью денег.